Всем привет! Сегодня я снова подготовил для вас 5 очень крутых фильмов разных жанров, на которые совершенно не жалко потратить свое время. Итак, поехали! Багровый пик Это фильм режиссера Гильермо Дель Торо. В детстве Эдит видит призрак своей матери которая говорит ей, чтобы она держалась подальше от места, которое называется «Багровый пик». Спустя 14 лет девушка знакомится с баронетом по имени Томас Шарп, который приезжает с Англии в США в поисках инвестора для своего бизнеса по добыче глины. Эдит и Томас влюбляются и обручаются. Вскоре они едут в Англию в старинный особняк Шарпов, который находится на Глиняной горе. Зимой на этой горе из-за особой глины снег обретает кровавый багровый цвет. И девушка вспоминает слова призрака. Одержимость 19-летний Эндрю Ниман учится в престижной консерватории Шафера в Нью-Йорке. Он играет на барабанах и мечтает стать музыкантом мирового уровня. Вскоре он попадает в оркестр дирижера Теренса Флетчера, который считается лучшим в стране. Гений обращает внимание на молодого парня. Это и есть тот самый шанс стать знаменитым. Здесь бы стоило порадоваться, но не все так просто, как может показаться с первого раза. Требовательный преподаватель устраивает Эндрю изнурительные тренировки, не оставляя времени на такие мелочи, как сон, еда или личная жизнь. Зависнуть в Палм Спрингс Сара приезжает в Палм Спрингс на свадьбу своей сестры. Там она знакомится с парнем по имени Найлз. Они уединяются возле пляжа, где на них нападает незнакомец с Луком. Убегая, Сара попадает в пещеру, после чего просыпается в номере отеля и понимает, что она попала в тот же самый день. Сара находит Найлза и тот рассказывает, что он уже давно застрял во временной петле, зайдя в эту пещеру. Теперь они вместе будут переживать один и тот же день очень много раз. А мы с тобой спали? Нет. По крайней мере, я не помню. А с кем ты спал? Так, ну... С твоим отцом. Что, Что мы делаем? <звы> не знаю. Да нет, я шучу. Какой ужас. Первому игроку приготовиться. На улице 2045 год. Мир находится на грани апокалипсиса. Люди спасаются от него в виртуальной реальности в игре, которая называется Оазис. Создатель игры Джеймс Холидей перед смертью завещает свою игру и состояние в триллионы долларов тому, кто найдет в игре пасхальное яйцо. Главный герой Уэйд Уотс и еще миллионы игроков отправляются исследовать вселенную игры, которая полна знакомых персонажей и локаций. Например, там есть отель Оверлук с фильма Сияние. Привет, Дэнни. «Поиграй с нами» «О, девочки, а как выйти отсюда?» А последний фильм называется «Прочь». Главный герой – чернокожий парень по имени Крис Вашингтон. У него есть хорошая работа, любящая девушка, и вообще все его будущее кажется безоблачным. Он едет знакомиться с родителями своей девушки Роуз. Сначала все идет хорошо, но потом он начинает замечать, что происходит что-то неладное. Он встречает чернокожего парня, который пытается ему объяснить, что отсюда нужно срочно убираться прочь. Но сказать проще, чем сделать. Работу в саду так успокаиваю. Прочь. Прости, брат. Милый. Убирайся! Ты чего? Прочь! Да успокойся! Тише, тише!